Всем привет ребят, у микрофона снова Максим и сегодня мы разберем крайне необычное, нетипичное и я бы даже сказал странное обновление CS GO, которое вышло сегодня ночью. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика. Но перед началом...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 Пару дней назад в CSGO выходило фантомное обновление, которое что-то изменило на официальных серверах, но при этом не затронуло клиент игры. Как правило, такое происходит довольно редко, и комьюнити CSGO стало гадать, что же все это значит. Особенно странно это стало выглядеть после того, как одновременно обновились все существующие тестовые ветки, в частности, РКВ тест, и BLX тест. Ну и сегодняшнее обновление наконец-то пролило свет на истину. В двух словах, ранги абсолютно всех игроков CSGO, без исключения были обнулены. Если у тебя был Global, то пиши пропало. Но к счастью, не все так критично, как кажется на первый взгляд. Чтобы вернуть хоть какой-нибудь ранг, необходимо выиграть хоть одну катку в стандартном матчмейкинге в напарниках 2 на 2. И в опасной зоне. Как говорят сами разработчики, обычно, если они выпускают какие-либо изменения в матчмейкинге, то они настолько незначительные, что их даже не упоминают в списке изменений. Однако сегодняшнее обновление безусловно, исключение. Так как у большинства игроков ранг изменится, причем как в положительную, так и в отрицательную сторону. Но так как это изменение произошло сразу у всех игроков, скорее всего вы не заметите никакой разницы в качестве подбора игроков вашего уровня, однако вполне возможно, что теперь ранги будут получаться намного сложнее, нежели ранее. Сразу после выхода обновления, несколько человек мне сообщили, что их ранги не обнулились и остались прежними, ну то есть они не сбросились и как отображались, так и отображаются сейчас. Отпишите в комментариях, как это выглядит у вас, но мне кажется, что это скорее всего просто баг, и зачистка в конечном итоге доберется до каждого. Опять же, по словам самих разработчиков, изменения затрагивают непосредственно алгоритмы работы соревновательного матчмейкинга. На моей памяти такое происходит впервые. И судя по всему, именно для этого и было необходимо то фантомное обновление на прошлой неделе. Что интересно, обычно схожим образом ваш ранг сбрасывается, если в одну Одной из предыдущих игр с вами был забанен какой-то читер, на основе чего можно сделать предположение, что сегодняшнее обновление как-то связано с недавней волной вагбанов, на которой отлетело и продолжает отлетать уже почти 20 тысяч читеров. Помимо этого, в конце июня вышло довольно странное обновление, в котором разработчики CSGO добавили новый ненастраиваемый префаб или же тег для всего базового оружия ближнего боя. Со стороны выглядит так, будто бы они планируют добавить поддержку кастомного оружия ближнего боя для комьюнити-режимов. И если вы смотрите мой канал относительно давно, то, скорее всего, в курсе, что ранее в игре полился отдельный подкласс SQB оружия для ближнего боя. В меню закупки появится отдельный слот для оружия на ближних дистанциях. Скорее всего, там будут дробовики. Вернулись ли разработчики к своим изначальным идеям или это что-то абсолютно новое, узнаем уже в скором будущем. Тем временем, Кэтфуд сообщил у себя в твиттере, что новый тускан готов на 99,7%. Прямо сейчас они проводят закрытые бета-тесты у себя в дискорде, и принять участие в принципе может любой желающий, подавший заявку. А 12 июля официальный аккаунт CSGO в Workshop загрузил новую стабильную версию Hive, что косвенно может намекать на надвигающуюся ротацию у комьюнити карт, так как она задерживается уже на несколько месяцев. Параллельно с этим мой хороший знакомый Морозов поделился прогрессом разработки своей новой карты Boulder. То что вы прямо сейчас видите на скриншотах, это уже 50 версия локации, а с момента предыдущей демонстрации Морозов занимался созданием визуального облика и модели, которые он потихоньку распределяет по карте. К окончанию дедлайна на конкурс наклеек в честь десятилетия CSGO, мы с женой успели выпустить еще 5 работ. На них изображен Романов, уходящий в закат ретро вейва, Сасовец, который тушит огонь дымом, отсылка на старый баг трейна с голубями, Человек-петух или же Вингман, и отсылка к картине сотворения Адама с передачкой гранаты, если вам понравился какой-нибудь из наших стикеров, обязательно проголосуйте по ссылке в описании. Однако важно подметить, что из-за какого-то бага я не смог запустить еще парочку работ, одна из которых это коллаборация с подписчиком, честно говоря я уже не черпаю надежд, но если получится запустить чуть позже, может быть разработчики сделают исключение. В честь того, что наши стикеры такие классные, кто знает. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю про комьюнити ремейк Half-Life 2 на втором сорсе, и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!